4 ноября ⁇ День народного единства в России. Да, сегодня выходной. А мы вы не в России. У нас на работе. Мы решили отправиться... Спортный стол. Да, хотим оформить временную регистрацию. И соцкарта. Да. Легализуемся, короче. Снимаю окрестности. Красивые. Сейчас градусов 5 тепла. Я уже одела перчатки. Интересно, фонтанчик он там работает еще. Можно пойти попить водички. Ледяной. Ледяной, да. Какое солнышко. Наша местная помойка. Нам сейчас нужно будет пешком пройти почти 3 километра. Стас смотрел по карте, сказал 2,7. Да, Пойдем коротким путем. Из документов мы сделали перевод своих паспортов. Заверенный вроде. перевод. У нотариуса заверенный перевод и сделали копиюшечки свидетельство о рождении вроде пока все сейчас пойдем узнаем нужно ли будет еще что-нибудь дополнительное вокруг нашего домика окружают вот такие дома высотки советской постройки здесь рядом у нас недалеко есть Валберис я уже сделала несколько заказов на Валбересе, уже получила первый. Идет где-то в среднем до недели. Один заказ из Москвы, там последующий у меня из Краснодара, потом из Казани. Все доставляет Авен. Сейчас обратила внимание, что местные достаточно очень легко одеваются. Сейчас там когда мы вышли, шли школьники. То есть они сейчас не одеты в таких куртках, как мы. Пробираемся через дворы. И вот это тут вот это вот увидела. Вообще удивительно. А это что, на металлических, да, каких-то? Вот так, там сушат белье. Натягивают веревки очень много где между зданиями натягивают веревки и сушат белье провода еще один домик ну, там кто-то что-то строит укладывает стены да. когда мы приехали еще один дом да еще провода причем они так висят смотанные это тоже все пристройки жилой дом тут же гаражи тут же машины проезжали. Вот. еще двор еще дом с пристройкой тут же у нас детский садик, кучу камней it парк, бизнес-центр. Это что? Это заправка. Да? Я думала, это остановка. А, так, на ровном месте флаг. На ровном месте флаг. Вот он. Непонятно, ну, куда это ступеньки Ступеньки уже тут такая трава выросла на ступеньку. Современное здание. Еще одна высотка. Но без пристроек, слава богу. Ну, вот Хотя, может там еще, еще не успели, но... На крыше, да, бывает, что-нибудь там. Все территорию да, строят, долгораживают. Ну здесь я не видел такого что -то. На крышах строили. Это в том районе, где я жил, Арговарде. Там это в повально. Я на своих домах. Сверху какие-то навесики делают. Явно там не народ. Да, Релакция все устроена. Ну, мы пришли к месту, в паспортном столе провели где-то полтора часа. Там вначале не работал терминал, все говорят на своем языке. Ни слова, ни на русском, ни на да. английском. Мы подошли к терминалу, ну, там, кстати, было переключение это на русский язык. Да. Да. Но это не помогло, потому что там куча позиций, которые вообще как-то непонятно. Ни одна позиция не подходит. подходила, да. Там нету ни кнопки с регистрацией, ни оформления соцкарты, то, что нам надо Короче, Короче, мы благодаря только знакомству. Звонки, звонки, звонки, да, все, все решилось. Да, звонки, нам позвонили, дали имя, кому подойти, да, да. вот, ну, постояли, потом в итоге взяли талончики, терминал заработал, вот, постояли немного в очереди, вот, да. оформили заявление, позвонили э, хозяину, да, yeah. квартиры, который нас прописывает. Он пришел, все заполнил. Заявление заполнил. Все бланки заявления все на не Да, вообще ни, ни на слова непонятно. И теперь в среду мы должны будем подойти за пропиской. Паспорта, кстати, наши там остались да. за И в среду взять талончик, оформить содскаутки. И по слухам. Вроде пока все, на этом. Вроде что, что пока третий. все, да. Но это слухи так. У нас нет никакой официальной подтверждения там. Никакой официальной информации, в общем, скудной информации в интернете. Очень. Опять же, нам нужно будет какое-то заявление заполнить на местном языке. Я не знаю, как мы это будем делать. Нет. Надеюсь, нам. Надеюсь, можно писать латиницей хотя бы. Да, да. надо заполнить. Идем обратно, Паспорт в паспортном столе мы видели русских еще, и еще рус... русские тоже приходили парочка. То есть две пары, да, русские? И, да, и парень русский тоже приходил соц.карту оформляться. Есть... В принципе, они все оформляют ну, прописку и соц.карту. Вроде ничего такого больше не делал. Ну, видишь, Нарошен большой район, поэтому. А -а -а. много людей. Хороший день, хорошая погода. Сухо, солнечно. Да, сегодня не холодно. Здесь сухо достаточно, как бы хоть и температура. Но ну, низкая была сегодня с утра, сколько 5 градусов. 5 градусов, но я легко одета, и я не дрожала <связывая> от холода. Да, очень низкая вода.